Разве не так волнительно иметь нового парня или девушку? Это бабочки и кокетливые сообщения, поцелуй в руку, которые заставляют тебя загораться, и долгие разговоры по телефону. Начало новых отношений может казаться таким пьянящим и сопровождаться приливом эмоций и мыслей. Но как вы можете быть уверены, что ваш новый избранник готов к романтическим отношениям? Как понять, что вы оба на одной волне? Чтобы помочь вам обрести большую ясность в вашей ситуации, вот пять признаков того, что человек не готов.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 Если это происходит с вами, и вы не встречаетесь ни с кем другим, Эли Дейли отмечает, что откровенный разговор о том, где вы двое находитесь, может быть полезен для определения того, какой будет динамика в дальнейших отношениях. Второе. Они часто вспоминают своего бывшего. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш новый партнер постоянно вспоминает своего бывшего? Вы не задумывались о том, что это может означать что-то более глубокое. Может быть, они упоминают своего бывшего ни с того, ни с сего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 что они не готовы к настоящим отношениям с вами. Номер три. Они не знают, чего хотят. Вы когда-нибудь говорили, что именно вам нужно от человека, а в ответ получали «я не знаю». От другого человека? Трудно, чтобы кто-то был полностью готов и готов к отношениям с вами. Если он, она или они не уверены в том, чего хотят. Это ставит вас в нестабильную ситуацию. Без поддержки. Сдержанность и шаткое чувство обязательства никогда не является хорошим знаком, когда речь идет об установлении отношений. Номер четыре. Они взбалмошные. Ваш партнер пишет вам в последнюю минуту и постоянно срывает планы или свидания. А если он все же появляется, он хронически опаздывает на каждую встречу. Это серьезная проблема, когда ваш партнер не в состоянии следовать планам или приходить вовремя. Такое поведение показывает отсутствие обязательств и искаженное представление о приоритетах. Если они не могут или отказываются найти время для вас, значит, вы просто недостаточно важны для них, так как у них всегда есть место получше. И друзья, с которыми можно провести время. И номер пять. Отсутствие развития в отношениях. Нет ли ощущения, что ваши отношения зашли в тупик? Было ли слишком большое расстояние между свиданиями? Нет ли ощущения, что в отношениях не было сделано ни одного шага вперед в отношениях вообще? Если вы страдаете от отсутствия прогресса в ваших отношениях, может не быть и речи о совместном будущем, или нет никаких ближайших планов, или вам трудно чувствовать себя эмоционально удовлетворенным. По данным сайта Lifestyle, развитие отношений обычно происходит в пять этапов. Влечение и романтика, наступает реальность, разочарование этап, на котором разрешаются конфликты и происходит рост и здоровое партнерство, и, наконец, стабильность и обязательства.